Предъявляем иск в суд. Итак, исковое заявление у нас готово. Все три комплекта исковых заявлений также сформированы. Как вы знаете из предыдущего видео, в суд мы будем отдавать первый и второй комплект. Третий комплект искового заявления с оригиналами документов остается у вас. Исковое заявление в суд можно предъявить двумя способами. Первый способ лично принести в суд и второй способ отправить по почте. Если вы лично относите документы в суд, вам целесообразно захватить с собой в суд исковое заявление из третьего комплекта, то есть ваш экземпляр искового заявления. Он вам понадобится для того, чтобы секретарь суда при приеме вашего искового заявления на вашем экземпляре поставила отметку с датой о приеме искового заявления. То есть она скорее всего поставит штамп и дату. Данный штамп будет являться подтверждением того, что вы предъявили иск в суд. Если вы будете отправлять исковое заявление по почте, то вам целесообразно направлять его заказным письмом с обратным уведомлением. В этом случае, возвращенное вам через некоторое время почтовое уведомление с отметкой получений будет подтверждением того, что суд получил ваше исковое заявление и вы точно знаете, что оно находится в суде. На этом досудебная подготовка будет завершена. Следующий этап, который вам предстоит – это судебная процедура. Во второй части практической видеоинструкции, как выписать из неприватизированной квартиры, судебная процедура. Я буду рассказывать о следующих аспектах, которые повысят ваши шансы выиграть в суде по иску о признании вашего ответчика утратившим право пользования вашей квартирой. Первое, о чем я буду рассказывать, это о том, как психологически и морально настроиться на ведение вашего судебного дела. И самое основное, как избавиться от опасных иллюзий, которые в большинстве случаев крадут у людей, которые обращаются в суд их возможности выиграть в суде то судебное дело, которое они инициировали. Многие люди, неискушенные в судебных процессах, проигрывают зачастую судебные дела только потому, что они питают себе себя опасные иллюзии, которые им реально препятствуют выиграть судебное дело при наличии у них реальных шансов это сделать. Поэтому в своей второй части видеоинструкции «Судебная процедура» я буду именно рассказывать об этих опасных иллюзиях, от которых нужно избавиться, чтобы увеличить свои шансы на победу в суде. Я также буду рассказывать, как вести себя непосредственно в суде. Как правильно выбирать позицию, как выстраивать взаимоотношения с судом, как в судебных заседаниях, так и вне судебных заседаний, как выстраивать взаимоотношения с ответчиком и каким образом в принципе вести свое дело. То есть, каким способом и каким путем добиваться нужного вам юридического результата. Во второй части «Судебная процедура» я расскажу, как по максимуму использовать свои процессуальные права, чтобы не полагаться на удачу в суде, а действовать целенаправленно на достижение нужного вам результата. В частности, на выписку вашего ответчика из квартиры. У вас, как у истца, будет целый комплекс процессуальных прав, которые необходимо использовать по максимуму, чтобы увеличивать свои шансы на победу в суде. Многие участники процесса, как истцы, так и ответчики, не используют по максимуму свои процессуальные права. Они, как правило, полагаются на, на то, что им предоставляет суд и в большей степени плывут по течению судебной процедуры, впадают в такую определенную зависимость от суда и от обстоятельств, которые возникают в судебном заседании и в в самой судебной процедуре подобное отношение к использованию своих процессуальных прав значительно снижает возможности отстоять свои права в судебном процессе поэтому в своей второй части судебной процедуры я буду рассказывать именно как максимально использовать свои процессуальные права чтобы добиваться нужного вам результата то есть выиграть суд и признать ответчика утратившим право пользования вашей квартирой я также расскажу что необходимо делать между судебными заседаниями чтобы исключить недобросовестность судьи недобросовестность секретаря суда а также уменьшить риск судебной ошибки. Судебная процедура – это не только тот период времени, который вы проводите непосредственно в судебных заседаниях, то есть непосредственно в самом суде, это в том числе и время между судебными заседаниями, которые нужно использовать по максимуму, в том числе реализуя свои процессуальные права для того, чтобы минимизировать несовершенство нашей судебной системы, то есть минимизировать негативные последствия от недобросовестности или некомпетентности судьи от его поверхностного отношения к вашему делу, а также уменьшить соответственный риск судебной ошибки. Это вполне возможно сделать любому человеку, который правильно понимает, как нужно взаимодействовать с судом и как правильно реализовывать свои процессуальные права. Я также расскажу, как давать объяснения в суде, что говорить, каким образом говорить, кому обращаться, на что и каким образом акцентировать внимание суда и лиц участвующих в деле на том, что вы говорите. Кроме этого, и на мой взгляд самое важное, я расскажу, каким образом оформлять ваши объяснения, для того, чтобы они не проходили через голову судей и секретарей как через решето, а чтобы они по-настоящему оседали в материалах дела. И суд в любой момент мог к ним обратиться и увидеть, что вы конкретно хотели до него донести. Я также расскажу, как правильно допрашивать свидетелей. Как допрашивать свидетелей тех, которые вы непосредственно подготовили и привели, а также как правильно допрашивать свидетелей вашего противника, то есть в данном случае вашего ответчика. Какие вопросы задавать свидетелям, в частности свидетелям ответчика, для того, чтобы ввергнуть их в определенное состояние сомнения либо ступора, либо чтобы вскрыть определенные противоречия в их показаниях, либо вплоть до того, что даже продемонстрировать суду ложность утверждений свидетелей ответчика, которые, допустим, ответчик решил зарядить для того, чтобы подтвердить какие-либо свои факты. Правильный допрос свидетелей значительно повышает ваши шансы качнуть чашу весов, судебных вашу в вашу сторону, в вашу пользу. Также я расскажу об иных тонкостях судебной процедуры, которые в конечном итоге помогают вам выиграть судебный процесс. Если вы приобрели вторую часть видеоинструкции «Судебная процедура», то вам доступны все вышеперечисленные судебные тонкости и с их с помощью вы будете чувствовать себя в суде намного увереннее, спокойнее и будете действовать целенаправленно на достижение нужного вам положительного результата. На этом я с вами обращаюсь. Я вам желаю прекрасного дня и успехов в суде.